Областное радио. Но на самом деле сегодня очень много вакцин. Если мы mm -hmm. говорим про, так сказать, мировые источники, да, практически больше 230 вакцин зарегистрировано. Зарегистрировано. Да, которые... Это мы сейчас говорим в принципе, в не В принципе. Uh -huh. Нет, мы говорим но, именно ковидные вакцины. ковидные, да, да. а, да? Мировые, которые не все зарегистрированы, а поправлюсь, более 230. Mm -hmm. Какие-то из них уже прошли, какие-то зарегистрированы, какие-то прошли клинические испытания уже на людях и готовятся к регистрации. Есть на Клинических испытаниях на животных, то есть, это много большое количество в Китае идет исследований, большое количество uh -huh. в Европе, в Америке. Ну, понятно, и в Российской Федерации в том числе то, что касается зарегистрированных вакцин сегодня на территории Российской Федерации, это прежде всего пивак вектор Вакцина, это гамалеевская вакцина, спутник, которую мы знаем когда, и Чумаковская вакцина, которая институт имени Чумакова зарегистрирована. Uh -huh. COVID-19, она тоже сегодня на рынке, она уже поступила тоже на территорию области Новосибирской и по Российской Федерации. То есть три вакцины российского производства, которые сегодня мы, которыми мы работаем. По механизму, так скажем, создания этих вакцин, вакцины и действия вакцин, они немножко разные. Есть векторные вакцины, к которым вот относятся в частности спутник вакцина, которые на аденовирусную частицу, это старые очень технологии. это технологии давно известные. И вообще вот сегодня я хочу сразу сказать, да, вообще Российская Федерация по производству вакцин вообще была одна из первых. И вы знаете, что многие вакцины, которые вообще были зарегистрированы на территории Российской Федерации, которые нет нигде в мире, ими пользуются. Это, надо сказать, и про лихорадке, Эбола, да. и при клещевом энцефалите. Да, да, да. Это наши вакцины, которые... То есть не только космос-балет, но еще конечно да, вот да. Вакцина... Сфера, Просто про нее меньше говорили. Про... Не... Самое главное недоверие к современным вакцинам... Что касается вот этой ковидной истории, это каким образом так быстро разработали? То есть, наверняка же она еще не проверена. Ну и главное да? опасение сразу, ну, скажем прямо, главное опасение связано с тем, как люди думают, даже без медицинского образования позволяют себе да, такие рассуждения, что вакцина не прошла должного времени на вот, э, вот. да, поэтому... и как доверять? Вот, вот как доверять? Поэтому вы знаете, то есть люди всегда хотят что-то слышать, слышать то, что они хотят, это да, не дослушивая дальше, mm -hmm. да? Поэтому Поэтому я еще раз хочу сказать, никто ее так быстро не делал. Это болванки, ну, если говорить простым человеческим языком. Да, которые, болванки, которые всем доработают для ковида. Конечно, они существуют, эти платформы, они есть, они известны, они разработаны, да, причем давным-давно разработаны. И дальше уже по технологии, вот, например, векторные вакцины, то есть на аденовирус там насаждается искусственно созданы, встраиваются вещи, там, ковиду, можно туда не ковиду встроить вещи, то есть это технологии уже, э, биотехнологии технологии. То есть давайте еще раз вот, акцентируем внимание, что вакцина разработ... основная часть вакцины была разработана давно, давно болванка вот эта. Конечно. А для того, чтобы ее для ковида каким-то образом... Конкретно. конкретно Дальше да, идет доработка. Доработали да, немножечко. Да. Отсюда вот этот вот небольшой промежуток времени, Конечно. который потребовался на Очень доработку. многие об этом даже не знают, что механизм выглядит по-простому вот так. Хорошо, что мы это озвучили. Лариса Леонидовна, уже вопрос. Уже вопрос. Хорошо. Здравствуйте. В 2016 году прошел в вашей больнице курс лечения от гепатита С препаратом Пегальтевир. Да, вот. а все последующие годы вирусная РНК не обнаруживается. Можно ли мне вакцинироваться от ковида? Спасибо. Большой привет Ирине Вадимовне. Побольше бы таких конечно. врачей. Вы, наверное, знаете, о ком речь, конечно, скорее всего. Да? Вот такой вопрос от слушателя. Спасибо большое. Обязательно вам нужно вакцинироваться. Это не противопоказание. И коли вот такой вопрос от слушателя поступил, я хочу сказать, что противопоказанием к, к введению вакцины любой от ковида или другой какой-либо вакцины является только острое состояние, то есть больной, который заболел острой инфекцией, или обострение хронического заболевания. А дальше это очень индивидуально. Практически противопоказаний-то нет. Ну, понятно, беременность, там, дети и uh -huh. так далее. Но практически, если у вас даже какое-то заболевание хроническое, стадии ремиссии, и даже если вы по нему какую-то терапию получаете, то это не является каким-то либо противопоказанием проведению вакцинации любой, в том числе и но при любой ситуации, конечно, проконсультироваться с врачом. Но в данном случае да. нужно сделать mm -hmm. вакцинацию. Хорошо, вот человек записался на вакцинацию, и тут у него ну, сопли случились, кашель. Но что делать Тогда он просто просит своего врача или там, перенести. где он записался, перенести. Но после двух недель, как он поправится, через две недели можно вакцинироваться. Доброе утро. Как все-таки быть тем, кто переболел ковидом? Я переболела в мае 2020-го, в апреле сдавала кровь на антитела значение. 5,2. Что это значит? Не пойму. Работаю воспитателем. К сентябрю нужно всем привиться. Кто не предоставит сертификат прививки от ковида, будут отстранены от работы без содержания заработной платы. Как быть? Хороший так. вопрос. На самом деле, таких сейчас людей очень много, это которые правда. переболели. Значит, безусловно. Значит, смотрите, ситуация такая. После любой болезни и после ковидной инфекции формируются защитные антитела. Uh -huh. Антитела G, которые все сейчас смотрят, все знают, показатели и так далее. Но есть еще антитела М. Антитела М, их, как по, по правило, смотрят в анализе в паре, который характеризует как бы острую часть болезни при любой инфекции. Если мы видим М, это как бы острая фаза болезни и так далее. Вот если люди э, перенесли ковидную инфекцию, у них есть G и еще есть М, Абсолютно не нужно вакцинироваться. То есть М, э, иммуноглобулины сохраняются достаточно долго, мы их видим даже 3-6 месяцев после того, как человек переболел. То есть это идет остаточный ответ иммунной системы, и эмки еще есть, и G уже начинают защитные формироваться. Понятно, что в этой ситуации вакцинироваться не надо. Если такая ситуация, как вот слушатель задал, это очень много таких людей, когда эмок уже нет, есть G, и вот как относиться вот к этой интерпретации вот этих анализов. Mm -hmm. Но считается, вообще сейчас в показаниях после э, перенесенной ковидной инфекции, в принципе, все должны вакцинироваться примерно через 6 месяцев после перенесенного даже заболевания. Потому что на самом деле вот эти антитела, которые формируются после перенесенной, как мы говорим, антитела, они у всех формируются по-разному, в разном титре, то есть в разном в силе ответа, да? да, в количестве, в силе ответа, да, иммунной системы, Это которая контролирует. Зависит, Это очень индивидуальная да. история. У всех оно по-разному. У кого-то через месяц их нет, у кого-то они еще год хорошие. Но на самом деле и зависит не только, какие у тебя антитела, а какие качественные, еще насколько они качественно реагируют, качество этих антител. Поэтому считается, что все а, пациенты, которые даже перенесли ковидную инфекцию через 6 месяцев, должны вакцинироваться, может быть, даже однократно вакциной первым компонентом спутника или лайт спутника вакциной, или считается порогом то, что ниже титров четырех в принципе, это уже угу. нужно вакцинироваться, потому что это очень слабый Если у человека высокий ответ. уровень антител, он об этом не знал, но тем не менее привился, это каким-то образом отрицательно повлияет Нет, на его состояние? не повлияет. Ни в коем случае. В коем Давайте на этом случае. еще раз акцентируем да. внимание. что То есть, если даже у вас высокие титры защитных антител, но вы на какой-то момент их не смотрели, у вас не было возможности, или, или просто вы приняли для себя такое решение, это не является каким-то противопоказанием, у вас не разовьется никаких побочных эффектов, Просто будет усиление вашего иммунного ответа. Увен, друзья, мы сейчас открываем ленты новостей, и что мы видим? Мы видим, что в регионе увеличилось количество выявляемых случаев COVID-19, uh -huh. также число пациентов с коронавирусом в стационарах. А, третья волна, да? Третья волна, это правда, посмотрим правде А вот, кстати, по третьей волне и... течение заболевания, но чем-то отличается от первой, второй? Значит, смотрите, первая волна у нас начиналась, первый случай зафиксирован, 16 марта, и дальше такая повозра... медленная возрастающая кривая, если как в графике ее себе представить. Да? Да, mm -hmm. То есть она подрастала, подрастала, мы вышли к июню, к июлю на пик заболеваемости, и дальше потихонечку она также ровненько спадала, спадала, где-то, наверное, к августу, к началу сентября у нас был спад такой, и потом вторая волна она быстрее нарастала, uh -huh. то есть быстрее. Мы в пик вошли, октябрь-ноябрь, прям пиковые были, и дальше также упала. Вот эта вот ситуация, которая сейчас, она нарастала очень резко. То есть мы видели примерно две недели чуть-чуть, и потом раз, и скачу а последнюю неделю. Ну, сложно сказать. Предположить. Возможно. Вы знаете, очень сложно, на самом деле, эпидемиология этого заболевания, она как-то очень сложно поддается объяснению, но с точки зрения того, что сегодня, конечно, во-первых, первое Люди совершенно расслабились абсолютно. Понятно, человеческую сущность можно понять. Люди устали не могут бояться. жить в страхе, да, вот в этой боязни, это в тяжело. этих ограничениях. Это тяжело. И когда-то должно это закончиться. Но, тем не менее, люди расслабились. Лето, тепло, люди устали. Уже год в, этом, в этой ситуации абсолютно. Ну, вы посмотрите, где-то еще в магазинах, в транспорте ты людей увидишь в маске. А угу. то, что касается каких-то... Все ходят друг к другу в гости с... Собираются большие компании, и люди об этом не задумываются. Они не видят этих ужасов, и они об этом не думают. Поэтому расслабились, безусловно. И поэтому, конечно, вот эта вот вспышка. Потом пожилой возраст, вот у нас как раз вот эта волна началась прям с пожилого возраста. Я обратила внимание, что я даже не задумывалась о том, сколько у нас людей старше 90 лет нормально существующих людей. Они тоже были ограничены, они сами никуда не выходили, к ним старались люди не ходить, да, их родственники. Но, опять же, все расслабились, и э, пожилые выехали на дачу, и там родственники. И, и ну, это, это общение, безусловно, uh -huh. это привело к росту заболеваний. Абсолютно. Я вам, знаете, что хочу сказать, уважаемые друзья и коллеги, и слушатели. Я все время в отделениях, да, все время в реанимации хожу на обходы, беседую с пациентами, смотрю этих пациентов. Вот я вчера была в палате, где находилось 4 человека, женщины пожилые, 70 лет. Я с ними разговаривала, беседу. потом говорю, скажите, пожалуйста, кто из вас они говорят, никто. Я говорю, ну то есть вы все хотели все-таки воочию увидеть, что такое первая инфекционная больница. У -у -у. Ну, это, конечно, проскочить. не смешно, Проскочить. проскочить. Да. Я хочу подчеркнуть, что это пандемия, это даже не эпидемия, это пандемия, поэтому переболеет каждый человек. Легко, тяжело, с фатальными летальными исходами, переболеет каждый, это коснется каждого. Как и переболеете лично вы, не знает никто, вот это важно. Абсолютно, да? никто. Про третью волну уже, очевидно, uh -huh. сказали. Вот вопрос, я поставил две прививки, ровно через месяц заболел ковидом, как такое возможно? Возможно, абсолютно точно, значит, вот я вам проведу параллель моей любимой темы клещевых инфекций, я о них говорю, 30 лет я работаю в инфекциях, 30 лет я говорю в Новосибирской области о клещевых инфекциях, их не не так много, но это такие тяжелые больные, это инвалиды или умершие. Я всегда говорю, прививка, она не гарантирует вам стопроцентного того, что вы не заболеете. Но течение болезни. Но она вам говорит, да? она вам гарантирует, что вы, если даже заболеете, то есть кто-то и не заболеет, а если кто-то заболеет, то он переболеет в более легкой форме. И уж точно без летального исхода. Меньше шансов остаться инвалидом. Конечно. Поэтому понятно, что у нас нет стопроцентной. Сегодня те э, вакцины, которые вообще имеются на рынке, это не стопроцентные. И самые э, какие-то лучшие вещи, которые есть сегодня в мире по вакцинам, они все дают эффективность 85-95%. Ну, максимально 98%. Ну, это ведь не мала Это очень хороший процент, безусловно. Поэтому то, что люди могли заболеть после вакцины, да, могли. Но только они переболеют легко и без каких-то серьезных вещей. Ларис, да. Все мы люди, и мы, безусловно, все переболели. Достаточно некоторые тяжело болели. Через реанимацию у нас доктора болели, медицинские сотрудники. Но у вас это Это в первую волну. Было. То есть это было в первую волну. Были те, всех? которые выболились? Нет. Нет. Все остались на посту. Все остались. Вот это, да. Я вам mm -hmm. хочу сказать, что больница первая, ну, естественно, как инфекционный профиль взяла на себя лечение этих больных, и мы месяц работали, Удар. пока стали mm -hmm. да, открываться другие стационары. И персонал, ну просто он готов в этой ситуации работать. Мы, больница небольшая, да, инфекции как-то никогда сильно так не звучали, но для нас-то эти эпидемические вспышки каких-то вещей, они привычны, однозначны, поэтому персонал работает так, как он должен работать, и никаких отказов, там, я не знаю, какого-то нежелания. Работали очень, и сейчас продолжаем. То есть для очень нас это стресс-страх, а для вас это обыденность? Это обычная ситуация. А вы лично какую прививку выбрали для себя? Спутник. Спутник? А вы чем руководствовались, когда выбирали? Или в то время только спутник и был? А, ну, в то время, наверное, наверное, спутник только и был, и, ну, как-то спутник... Ну, хотя я считаю. Как что вы себя что... чувствовали? Вот вы поставили прививку. Что, я что себя было? чувствовала хорошо. А, мои родственники, которые поставили у них на первый, на второй компонент в течение суток была температура, которая сама снизилась потом до 38 градусов. Это нормальная, обычная реакция на прививку. Может быть такое. Mm -hmm. Но, в принципе, все достаточно нормально, комфортно А вообще сейчас, вот по статистике, если я правильно помню, летальных исходов у нас не было после вакцинации, да? Нет. Летальных исходов у вакцинированных пока не, ну не зафиксировано. У нас нет пока одного uh -huh. сибирского. Это к области. вопросу о школе наших эпидемиологов. И вакцинологов. Это как-то вы... правильно, да? И Всегда, и все было да, да. хорошо. Не знаю, переболел ковидом или нет, только догадываюсь. Тест сдавать надо или пришел и привился, но об этом мы уже, да, сегодня немного uh -huh. Что лучше, наверное, посно... посмотреть сначала антитела, Вы, да? безусловно, должны привиться. Аб абсолютно. Болели вы, не болели. Uh -huh. Но можете ради своего, собственного интереса и спокойствия посмотреть Если у вас есть лишние деньги, антитела. да, да. То можете посмотреть антитела. А сколько, кстати, сейчас это Пусть стоит это 2, в среднем? Тысяча да? две, наверное, нет, да? Нет, это нет. На самом деле, это не так дорого, нет? я думаю, что порядка от 400 до 600 рублей в зависимости а, вот от так. лаборатории. А ну, я почему-то да. тоже думала, что нет, около 2000, Нет, это да? не, не дорого. Это на самом деле стандартная ИФА-диагностика, иммуноферментный анализ. Это простой, простая рутинная методика для лабораторий. Поэтому это зависит от того, если она много лабораторий де делает, то цена будет, конечно, меньше. Поэтому uh -huh. На вакцинацию очень просто записаться. Это Можно записаться через сайт госуслуг. А, и там в личном кабинете вы будете отслеживать свою очередь, и вас там пригласят. Либо, если, допустим, пожилые люди не все там владеют компьютерами, да, то они могут совершенно спокойно записаться у себя в поликлинике по месту жительства. Нет никаких очередей, угу. нет никаких проблем сегодня. Более того, если вы хотите вакцинироваться, но ну, по каким-то причинам, но ну, тяжелые больные есть, которые не могут выйти из дома, допустим, по каким-то причинам там артрозы, есть же артриты, выездные бригады, да? выездные бригады ну, да. поликлиники выезжают угу. на дом, поэтому сегодня это доступно. Есть круглосуточный центр вакцина профилактики. В торговых центрах у нас в Сан-Сити ага. работает. Давайте о круглосуточном отдельно скажем. Это mm -hmm. важно, очень удобно для многих. Открылся он в Первомайском районе, а по адресу Героев Революции 5. Это первый в Новосибирской области круглосуточный пункт вакцинации. Друзья, ну, А да? подскажите, пожалуйста, мне что делать? Я хочу поставить вакцину, но постоянно в сомнениях, какую выбрать и в какое время поставить. У меня бронхиальная астма на фоне аллергии и аутоиммунный териодит. Сказали, что нужно вакцинироваться осенью. Какую мне из вакцины? выбрать более щадящую с точки зрения значит смотрите вакцина вот хороший тоже вопрос вакцина для вас может быть любая абсолютно они все безопасные там нет э, частиц вируса абсолютно никаких живых поэтому это безопасные вакцины э, любая вакцина э, то что касается если это действительно бронхиальная астма еще с аллергическими проявлениями но я думаю что э, если это не вне обострения то под прикрытием, все знают, терапевты и пульмонологи, как это делать, человек может вакцинироваться прямо сейчас. Какие а, документы нужно иметь с собой при вакцинации? Если нужно, да. Паспорт. Паспорт. полис. Паспорт. Ну, желательно только паспорт на самом деле, чтобы у вас был, потому что заносится в паспорт прививочный ваши uh -huh. данные, для того, чтобы вы тоже, как потом человек, который когда-то будет выезжать, имел этот паспорт прививки, чтобы у вас были эти данные. Мы ну, вот еще раз акцентируем внимание на то, что сейчас, в принципе, привиться можно просто зайдя в поликлинику, да? показав документы да? и выбрав вакцину. То да? есть, может быть проблема лишь в том, что той вакцины, которую вы хотите привиться, сейчас... Вот на, на данный, данный момент... момент нет. Да. Но ее привезут завтра. Ее привезут завтра. Просто как бы каждая поликлиника по-разному расход идет, <связывается> да, на ту или иную вакцину. А вот еще вопрос по поводу э, сроков э, ревакцинации, или как это правильно называется, когда вторую делают вакцину. Э, у всех вакцин это две недели или там разные сроки? И есть ли какие-то допуски, что, допустим, не две недели нужно подож... можно подождать, а две недели там и плюс два дня, если там ну, уехал куда-то элементарно? На самом деле, деле, вот очень хороший вопрос, на самом деле, две недели практически, две недели у них перерыв между первой и второй вакциной компонентом, но если вы на какой-то момент там удлинили этот интервал, там, до 21, например, дня, то нет ничего страшного. То есть... На результате а, это не скажется? На результате это не скажется. 14-21 день, это вот в тот период, когда вы должны уложиться между первой и второй ну, вакциной. Вот это очень важно. Да. Еще вопрос со признаки классического РВ. Просто кашляю, чихаю, без температуры, надо ли сдавать церковь. Делать пиццерию, да. Uh -huh. Вот как вот да, человек думает, ну, какая-то легкая летняя простуда, это значит сразу. Абсолютно. Пойти, ну, да? понятно, а, что вот. сегодня все только зачихали и да. у всех сразу, сразу подозревают, и, естественно, подозревают, да. Ну, да. А, в принципе, конечно, надо, Есть потому что. Признаки, нет по которым... нет, нет да? ключевых признаков uh -huh. на самом деле, потому что и ковидная инфекция, это разновидность респираторной инфекции. Она может протекать тоже очень легко, и без uh -huh. температуры, это и бессимптомно. Uh -huh. да, поэтому, конечно. Мазок можно сделать и посмотреть ну, для, для своего для собственного спокойствия. спокойствия да? Конечно, неблагодарное занятие давать какие-то прогнозы. И на самом деле я вот в начале беседы сказала, что эпидемиологически эта инфекция, ну, наверное, до конца еще не совсем объяснимая. И э, сказать и думать о том, как она будет развиваться, тоже очень сложно. Угу. Потому что на самом деле мы понимали о том, что уже есть большое количество переболевших людей. Э, пришли вакцины, и люди вакцинируются. То есть, э, как бы уже коллективный иммунитет подрастает и должно быть, так сказать, меньше заболевших. Но сегодня мы понимаем, что коллективный иммунитет мы еще с вами не достигли. Потому что э, вот то, что э, сегодня мы видим, люди, которые поступают в стационары в большом количестве, они ведь все не вакцинированы uh -huh. и не болевшие практически. Есть случаи повторных заболеваний, легкие формы повторных заболеваний, uh -huh. они есть. Но это э, вот сегодня стационары заполнены именно людьми, не болевшими, не вакцинированными. То есть мы с вами коллективного иммунитета не достигли. Раз мы не достигли коллективного иммунитета, поэтому распространение инфекции, благодаря опять же нам и нашим бездействиям каждого личного из нас, да, кто не реагирует на эти вещи, инфекция будет продолжаться. Для того, чтобы был коллективный иммунитет, мы должны достичь э, примерно уровня 95%. У нас население, да, которые должны иметь антитела. Переболевшие ли это антитела? Или привитые? Или же. привитые антитела. Но это такая цифра должна быть. Поэтому это стоит задуматься над угу. этим. Поэтому вот как это будет инфекция протекать, это все, как мы ей будем управлять. Вы знаете, хотя бы вот месяцы до лета, вот важно, что делать и чего не делать. Масочный режим, да? Первое. Нужно вакцинироваться, если вот, у вас нет месте. противопоказаний, которые обозначил вам врач. Не вы сами, не ваши родственники и соседи по квартире. Потому что иной раз, знаете, люди рассуждают так, как будто они являются разработчиками вакцины. То есть, чтобы не носить маски, нужно вакцинироваться. Тогда вы будете знать точно, что у вас есть антитела, и это безопасно для вас и для окружающих. Это самый главный совет. А вот, кстати, вакцинированный человек, он является переносчиком? Нет. То есть, он там уже... же нет активных, да? Там, нет, там а... же вырабатываются защитные антитела. Я не об этом спросил. А вот после того, как поставили вакцину, выработались антитела, этот человек может, не заболев ковидом, а являться его переносчиком? Ну, нет, но ну, это маловероятно. Маловероятно. Конечно. А -а -а. А -а -а. Можно ли поставить прививку, если в щитовидной железе обнаружены узлы? Ну, это же надо смотреть, какие узлы, да, да, да то да, есть да. если это доброкачественные узлы, что чаще всего бывает, то если вам эндокринолог совершенно даст тогда, так сказать, отмашку на вакцинацию, если, конечно, это узлы другого характера, то здесь же надо разбираться конкретно, что это за узлы, какого происхождения. А, -а, -а. а возвращаясь к моему вопросу, почему тогда не отменить маски для тех, кто уже вакцинировался? Ну, понимаете, это же очень сложно сделать массово, как людям доказывать, ну, вы же понимаете, я приду и буду говорить, нет, я вакцинирована, у меня есть антитела, mm -hmm. или я переболел, у нас есть антитела. Ну, конечно, это невозможно. Но это... существует же паспорт вакцинированного. Но дело все в том, что э, в любом случае, если это идет речь о пандемии, это все равно масочный режим. Масочный режим, потому что тотально есть э, бессимптомные носители чаще всего это дети тоже, которые практически не болеют, но являются бессимптомными носителями. А с чем это связано? Да, кстати, вот а про детей я тоже хотела спросить. Это, это очень вопрос интересно. очень интересный. Uh -huh. Этот вопрос, которым занимают... Наверное, я даже вам сейчас и не отвечу в двух словах, потому что это сегодня, так сказать, та вещь, на которую сегодня думают. Думаю, да, здесь в этой инфекции еще очень много Как она избирательно по возрасту? Да, да, здесь совершенно четко и понятно то, что можно сейчас уже озвучить и сказать, что почему ну, например, люди старшего поколения да, болеют тяжелее, чем дети. Это понятно. Здесь все зависит от индивидуального иммунного ответа. Вот как ваша иммунная система отреагирует. А с возрастом, да, там ну, есть свои понятно. особенности да. формирования иммунного ответа, поэтому у детей это все проще, у взрослых это достаточно тяжелее. И опять же, да, допустим, вот мы недавно выписали мужчину 94 года угу. с пневмонией, с тяжелой ковидной. Он поправился и пошел домой. Вот это да. 94 вот это иммунитет. Года. Но при этом, да, мы можем и, и теряли людей достаточно молодых 35 лет я для тех истории, и для, для да. других сделано все максимально uh -huh. что можно сделать в этой ситуации а это количество с... вируса попавшего в человека влияет на тяжесть заболевания это тоже протыкание? вопрос который еще в дискуссии, uh -huh. да, но точно понятно, вот я еще раз подчеркиваю, что это индивидуальный иммунный ответ. И как он, как ты отреагируешь, это не знает пока. Как ну, бы Может никто. быть, еще один вопрос, все, конечно, не войдет, очень много вопросов на эфирном WhatsApp. Скажите, пожалуйста, если после перенесенной ковидной инфекции не сохраняются антитела на всю жизнь, не означает ли это то, что после прививки они тоже исчезнут со временем, и не придется ли ставить прививку потом каждый год, как от гриппа, например? Возможно. Это так, возможно, Возможно, это будет ревакцинация периодическая раз, скорее всего так и будет. Хотя есть еще, так сказать, гипотеза, но это же опять, это же новая инфекция, поэтому здесь очень много вопросов, что формируется какой-то Т-клеточный иммунитет, который мы не увидим в гуморальном иммунитете, вот те антитела, которые давайте по-русски, вами... да, но те антитела, на которые мы сдаем кровь и видим защитные антитела, это, так скажем, гуморальный иммунитет, то, что вот на ладони лежит, мы видим, да, вот он, вот они защитные тела. А есть еще другой, так сказать, иммунный ответ на клеточном уровне. Это специальные методики, это достаточно сложные методики, которые делаются. Но наука больше занимается для каких-то вещей. Поэтому, возможно, там формируется вот такой еще и клеточный иммунный ответ, но тоже ведь не у всех людей. Опять же, все люди индивидуальны. Поэтому, скорее всего, здесь будет ревакцинация. Сейчас, сейчас идут обсуждения. Она будет ежегодно или раз в два года? То есть, какие рекомендации нам потом дадут ученые? То есть вот это сейчас находится на стадии обсуждения. А вот, кстати, вот... Хочу просто вот такую вещь сказать. Я ни, никогда никого не запугиваю и не, на, на, не нагнетаю какие-то ужасные картинки. Ну, профессиональная деятельность, мы все видим в этой жизни. Ну, конечно, ты не будешь об этом рассказывать. Я скажу один только маленький штрих, возвращаясь к своим клещевым инфекциям. Когда я 30 лет назад пришла в инфекционную больницу и увидела, как погибают люди от клещевого энцефалита или какими инвалидами они выходят. Это очень страшно. После этого год мне было достаточно проработать в, в клинике для того, чтобы я никогда в жизни не пошла бы в лес, если, то есть, если у меня нет вакцины. То есть, если не дай бог, я не зайду в лес никогда. Если даже будет какая-то, ты едешь, допустим, в машине далеко, на много километров, нет, не пойдешь. Это не имеет никакого да, отношения здесь, к ходу. Да, понимаете, потому что ты, пони, ты это видел, и ты это знаешь, как это происходит. Поэтому, уважаемые слушатели, я не буду вам нагонять страха. Но когда да это видишь надо? каждый день... Как люди мучаются, как они тяжело болеют, даже те люди, которые поправились, и вот сейчас слушатели, многие, наверное, переболели, меня слышат, они говорят, мы так никогда не болели. Это ужасные страдания. А когда люди еще и погибают, и это видишь каждый день в реанимациях, в отделениях, но ну, я не знаю, какие надо слова, убеждения тогда людям еще сказать. Доброе утро. Слушаю вашу передачу. И в прямом эфире был задан вопрос, сколько стоит анализ на ковид. Было сказано эпидемиологам 400-600 рублей. Это неправда. Анализ стоит около двух тысяч, несколько раз. Сдавали сами, сдавали знакомые, сдавали друзья. Поэтому очень многие люди не сдают, потому что это очень дорого для многих. Mm -hmm. Спасибо. Ну, немножко не об этом мы разговаривали, да? Да, да. Я, наверное, про антитела поправлю. говорили. Есть антитела. Вы, наверное, имеете в виду ПЦР, да -да -да -да. диагностику, mm -hmm. мазок. А это антитела, то, что кровь. Но опять же, давайте мы посмотрим, есть частные лаборатории, они там свою цену диктуют. Конечно, Я там другие про государственные. Мы говорили, да, про государственные лаборатории. Это mm -hmm. немножко другие цены. Ищите их, они есть, да? Mm -hmm это на самом деле доступно ну столица выглядит новосибирская область в плане заболеваемости но ведь получше же конечно гораздо лучше чем ну там и столица скажем ну там и да там мегаполисы пересечение потоков конечно другое но да к сожалению нельзя обольщаться поэтому уважаемые коллеги я конечно вам желаю здоровья и если вы услышали то что я вам хотела донести то я вас еще раз призываю конечно без подумать о своем здоровье и сделать э, вакцину, тем более, что сегодня для этого нет никаких препятствий. Лариса Леонидовна, мы желаем вам э, как можно меньше работы. Это правда. И спасибо. чтобы мы Это с вами правда. встречались не по столь грустным поводу. А, вот Просто приходите будет... и рассказывайте нам что-нибудь интересное. Например, юбилей больницы, ваш личный юбилей, что-нибудь приятное. Спасибо Пусть будет больше таких поводов. Хотя я знаю, что мы еще точно увидимся и услышимся. Будем держать руку на пульсе уже осенью, да, отслеживать ситуацию, следить за происходящим. В регионе сразу после отпуска выйдем и сразу начнем. Да? Как дела? Прививаетесь? Ребята, как дела? Бережите себя и близких? Ну, убежим до завтра. Спасибо вам большое за беседу. Первое. Областное радио.